либо кролики, либо вот это <смех> видео. Я предпочитаю кролики, потому что они меня кормят, меня, мою семью, моих близких мясом. Вот это очень немаловажно, я считаю. Вот, ну ладно, надо нам заняться хоть подкрещивать кого-нибудь, чего-нибудь, с кем-нибудь. Я посмотрим, так у нас э, для шора есть. Даша Луна есть. Сюда. так. Лёдочок, ребят. Ага. Даша Луна есть. А вот Казачку. Казачку нету. Ну, что все поделать да значит перебьется как говорится вот сейчас мы тех еще посмотрим девчонки чьи они сейчас скажу прямо. начинаю потихоньку моих таскать вот как всегда эти вот эти балкончики для начала вот так отметить надо здесь так м42 Потерпи Вот Сейчас вот у меня Рядышко здесь, сюда ряд. Сюда и сюда Так М8-2 до шору Это Вот такая Это же лунишки Вот, я сразу сюда двух налог кинул. И потом мы Так. Отметьте. Так. Время 6-3. Ну, а сейчас мы их всех по местам. Вот вы наблюдаете сразу, да? А то вдруг я пропущу. Пытается. Видите, отвлекаться нельзя. А то пропустишь вот этот первый момент. Вот все. Всех забросили. Вот видите, что делается. Где кого, кто, то вперед. 5 штук я забросил. И вот за пятью одновременно надо наблюдать. Это самый ответственный момент кролиководстве. От этого зависит все, будет ли у вас мясо, будут ли у вас кролики, будет ли у вас желание заниматься кролиководством. Будут ли у вас деньги на корма и на прочее. Все от этого зависит. Оп, есть. Вот. Один есть. Это хорошо. есть это хорошо О. так отметим